Выпусти меня, пожалуйста. А что-нибудь можешь попросить? А мне можно чего-нибудь? По 100 тысяч баксов на каждого? Очень хорошо. И не больно. Прут? Я будет увозить этот прут to America. Хочу полететь на Марс. Готовы лететь? Да. Я умею говорить на разные голоса. Например, моим. Например, моим. Вы что ли здесь деньги забираете? Принимаем. Держите. Во вроде тоже с малого начинала. По рукам. Здорово, рыбаки! По мне лучший танк. Вот это да. Сира. Какой маленький кухня. Алкач! <laughs> Муж есть как нет? Ты сейчас будешь в большом беспорядке. любилый любил, а потом разлюбил. Этим в России не понять. Ты сначала дурачок. Вернись.